с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас популярная шапка Балаклапа. я их не люблю честно вам скажу но с точки зрения мамы вот как это по мне это идеальный вариант для ребенка и шея закрыта и уши и все закрыто вот и все удобно да, и еще если сделать вот такие вот ушки что очень актуально сейчас потому что у нас следующий год год кролика да, кролика лизается кролика вот, поэтому и, и, и подарок можно сделать, в общем ребеночку. И еще, как для мужчины, как по мне тоже очень идеальный вариант, который можно сняв на шею использовать как снуд, как шапку, как капюшон, что угодно. Вот у меня расчет девчонки. Один, на одно количество петель, рапортов и так далее. Единственное, что я хочу, вот видите, у меня две разные шапки. В чем различие? Пряжа ориентировочно 200 метров в 100 граммах, плюс платочная вязка, она очень хорошо работает во все стороны. Вот, и вниз, и в ширину. Вот, единственное различие, вот в этих двух моих, как бы, изделиях, вот это связано спицами 3 мм, а вот эта шапка связана спицами 4 мм. То есть варьируя плотность пряжи, ну, толщину пряжи и толщину спиц вы можете достичь любого размера. Я вам сейчас скажу, вот это 4 мм спицы, ширина 25 сантиметров, но тянется она мега-мега, вот это бы мужской, совсем универсальный. Вот, потому что я же говорю, она работает в любую сторону, вот эта платочная вязка. Ну, а здесь 3 миллиметра. И вот смотрите, разница 20, на 2, на 3 сантиметра, 22 сантиметра. А если взять еще меньше, да, спицы и пряжу, да, даже спи, ну, и пряжу, чтобы больше плотность. Вообще малюську можно сделать, вот. А, ну, в принципе, все, начинаем, девчонки итак девчонки что у нас по пряже пряжа у нас 200 метров в 100 граммах граммах расход чуть больше ну, где-то 150 граммов 120 150 тоже да? вот такой ну, пряжа разная бывает разной разной тяжелости значит вам важно попасть в мою плотность вязания. От плотности вязания зависит размер шапки. Если вы хотите больше вот моего, то вы выбираете толще пряжу, и у вас будет больше шапка. Если вы хотите меньше, то вы выбираете пряжу тоньше, и у вас будет меньше шапка. И спицы, соответственно... Ой, спицы у меня 4 миллиметра. Вот... И пряжа 200 метров 100 граммов у меня бобинная которую я перемотала до сложения вот еще я добавляю 2 нитки махера в общем для того, чтобы попасть в эту плотность. То есть таким образом я корректирую. Я сейчас использую остатки, поэтому вот так вот, чтобы попасть в плотность вязания, у меня две нитки вот этой вот и две нитки махера, Это все достигается образцами. Девчонки, все мы знаем, чтобы попасть в плотность. Так, я завязываю вот одну петлю, набираю, Сейчас покажу вот этим вот простейшим способом он неудобно вязать первый ряд но потом объясню почему это нужно для сшивания потом объясню сейчас объяснила и так я набираю 62 петли раз два три четыре шесть 7 восемь девять десять одиннадцать двенадцать итак я набрала 62 петли и теперь вяжу лицевыми петлями вся шапка у нас лицевыми петлями и я вяжу два ряда лицевыми петлями при этом кромочные я буду вязать везде тоже лицевыми то есть здесь у нас изнаночная только будет использоваться на макушке возможно даже и там не буду Вяжу этот ряд до конца и еще один ряд лицевыми петлями. Так, второй ряд я довязываю до конца. Вот вам хочу показать, кромочная тоже лицевой. И теперь у нас начинается принцип укороченных рядов. Третий ряд. Вот я петлю снимаю вот так, вот чтобы здесь получился узелок. Я вяжу лицевыми петлями до конца, опять же. И буду не довязывать петли. Это у нас третий ряд. Итак, мы довязываем, не довязываем до конца две петли. Это у нас вот эти две петли кромочная и возле нее. И поворачиваемся. На третий ряд будет четвертый ряд, значит вот здесь вот мы не довязали две петли, делаем вот такую вот воздушную петлю дополнительную воздушную петлю и вяжем ряд четвертый до конца. И у нас здесь вот получилось вот такое вот разделение, две петли мы отделили, вяжем ряд до конца. Так, довязала ряд прям до конца. Последняя лицевая мы помним. И пятый ряд мы снова вяжем. Укороченный ряд. Следующий укороченный. Пятый. Так, довязываю пятый ряд до конца. И снова я не довязываю две петли. То есть не вот эти две петли, которые у меня остались, а следующие две петли. А в, в реале это получается как бы три петли с вот этой вот дополнительной, которую мы набрали. То есть две петли из вязания, но по сути три петли. Вот. Это у нас не считается, она у нас будет служить для соединения. Вот сейчас я поворачиваюсь на 6 ряд и снова делаю эту воздушную петлю, которая у нас не, в никакие расчеты не идет. Она у нас дополнительная. И вяжу то есть теперь у нас получается, что здесь остается 2, и здесь 2 вот, из основного вязания и одна дополнительная. То есть, по сути, 3. Я здесь пишу 2. Основное вязание, эту петлю дополнительную я вообще считать не буду. Вот она опять я сделала, но я ее не считаю. И вяжу шестой ряд до конца. Так, я провязала шестой до конца ряд. И теперь седьмой ряд я вяжу. И в нем я снова не довязываю две петли. Я, конечно, неправильно как бы начала, ну, в смысле, рисовать неправильно с обратной стороны. Ну, я думаю, вам понятно. Итак, вот мы смотрим. Здесь видно прекрасно, вот это отсчет ведем от дырки. Вот эта петля дополнительная не считаем. Вот две петли я не довязала и снова поворачиваю и вяжу восьмой ряд здесь снова делаю дополнительную и восьмой ряд до конца и девятый начинаем так восьмой ряд я довязала сейчас вяжу девятый ряд то есть в принципе в предыдущем ряду я снова две оставила 9 здесь тоже смотрим дырка от дырки первая петля не считаем 2 петли вот они вот переноша раз 2 3 4 раз 2 3 4 поворачиваем снова 10 ряд и 11 начинаем Раз, два, три, четыре. Видно, да? Так, один, десятый и одиннадцатый я начала. В одиннадцатом ряду мы снова оставляем здесь вот две петли из основного вязания плюс одна дополнительная. Это уже у нас будет пятый раз. Двенадцатый ряд, снова дополнительная петля. И вяжу двенадцатый и начинаю тринадцатый ряд вот это у нас уже пятая ступенька 1 два, 3 4 пять. и вяжу этот ряд и следующий начинаю тринадцатый так тринадцатый ряд мы тоже вяжем незаконченным и Вот одна дополнительная 2 петли то есть видим дырка и 2 петли мы оставляем и того у нас получается 6 раз мы провязали вот раз два три 4 5 6 6 5 рядов незаконченными мы поворачиваемся вот они незаконченные ряды 1 2 3 4 5 6 то есть каждый нечетный ряд мы вяжем незаконченными четный мы вяжем до конца и вот у нас получился вот такой, сейчас я довяжу ряд до конца и покажу, какой клин у нас получился. И в принципе у нас получается, что раппорт провязан один, который у нас состоит из 14 рядов. Сейчас мы начинаем с первого ряда то есть вязать два полных ряда сейчас я довяжу вот это 14 и вам покажу но мы соединим снова в цельное вязание сейчас я довязываю 14 ряд 14 ряд я довязала, последняя петля лицевая, вот благодаря лицевым петлям у нас вот такой вот получается зубчатый край. И 15 ряд, он же первый, считаем его как первый, потому что мы сейчас начинаем снова вязать вот этот вот рапорт по новой. Два ряда, как я вначале вязала, первый и второй цельные, вот я сейчас вяжу первый ряд. Первый ряд я довязываю до конца, таким образом соединяю вот эти все незаконченные ряды, вот я дохожу до вот этих вот дырочек, последнюю петлю, которая у нас дополнительная, которую мы не считаем, я провязываю вместе со следующей петлей, то есть я ее, она по сути улетучивается, но мы как бы предотвращаем появление дырки лицевая дополнительную провязываем вместе со следующей лицевая ой дополнить все дополнительные петли мы провязываем по 2 вместе со следующей петлей вот она вот она и вот она последняя все здесь вот можно последнюю петлю сделать изнаночной не лицевой потому что тут петельки мы будем стягивать вот первый ряд я провязала в принципе смотрите у нас вот такой вот клин получился сейчас я провязала снова первый ряд и я соединила это все дело Ой, вот сюда у меня все петли далее я начинаю еще второй ряд провяжу и начинаю опять же вывязывать вот эти вот ступенки. все с первого ряда я посчитаю, повторяю. То есть вот здесь вот хорошо видно, видите, один клин у меня был, второй и третий. Сейчас я еще вяжу два клина вот до этого вот этого выреза. Итак, всего я провязала три рапорта то есть еще два один мы провязали с вами. А теперь я провязала еще один и провязала первый ряд, то есть соединила. Давайте вот здесь вот нарисую, что я провязала еще один. Боже, вот нарисовала века Что мне теперь нужно сделать? После третьего рапорта я разделяю вот все вязание. Сейчас я соединила одним рядом, да, и я отсоединяю 24 петли. Здесь у меня 62, 24, то здесь у меня 38 петель должно остаться. Итак, вот, я отсоединяю 24 Включая кромочную 1 2 три 4 5 шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать 13 четырнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать 21, 22, 23 и 24. Теперь я поворачиваюсь, я вот эти вот петли 38 оставляю, не вяжу. Вяжу только вот эту вот часть. При этом это у меня уже третий ряд рапорта И здесь я вяжу незаконченный ряд. Все точно так же, только на меньшем количестве петель. Я все вяжу в те же раппорты сейчас я вам это все покажу я вяжу сейчас 4 раппорта вот на этих 24 петлях вот, это у меня третий ряд из рапорта и я не довязываю первые две петли и поворачиваясь и далее вяжу только вот эти вот до сюда эти петли поворотными рядами значит что как это выглядит я сейчас вот нахожусь в этой точке и вяжу вот эту часть. Вот. И всего у меня здесь 1, 2, 3, 4. Я надеюсь, вам видно вот это вот разделение, где у меня вот эти клинышки. 4 рапорта я вяжу эту. Вот сейчас эту верхнюю часть. Так, мои хорошие, вот смотрите, я провязала 4 рапорта. 1 клинышек, 2, 3 и 4. вот здесь вот как раз конец раппорта, я еще не провязала, как бы не соединила их в одно вязание, вот эти незаконченные ряды, я отрезаю ниточку, вот сколько, чтобы влезло мне как бы в иглу, я ее отрезаю вот так вот приблизительно, потому что там мы будем закреплять. И теперь беру вот эту нитку и привязываю вот сюда, вернее я даже не привязываю, Такое же, такую же длину оставляю. И начинаю вязать. Здесь я теперь вяжу вот эти 38 петель. И э, просто просто лицевыми петлями. И в конце ну, кромочные тоже лицевыми, чтобы получился зубчик. То есть вот здесь вот мы сделали 1, 2, 3, 4. И остановились вот здесь вот у нас петли осталось на спице Сейчас мы вяжем вот эти вот 38 петель. Но ровно. Видите, здесь у нас никаких ничего нет. Последнюю петлю еще раз напоминаю. Мы вяжем лицевой петлей. И вяжу ровно эту часть. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока! так провязала я девчонки вот смотрите одинаковое количество рядов сколько 54 55 вернее потому что уже один ряд сюда провязан здесь у меня провязано 55 рядов и здесь 55 рядов и в пятьдесят шестом ряду вот он у меня Снизу. я соединяю это вязание вот сейчас я все соединяю и вот эти вот незаконченные ряды и это у меня будет 7 рапортов полных Вот я дошла до вот этой вот разделения. Здесь я никаких узлов, ничего не делаю. Это все мы потом с вами доделаем. Просто соединяю в один ряд. То, что здесь вот распускается, ничего страшного, так и оставьте. Пусть, пусть пока будет этот ряд у меня как бы первый следующего рапорта. И я вяжу еще отсюда три рапорта вот соединяю все вот эти незаконченные ряды и у меня получается 7 законченных рапортов 3 до разделения и 4 после разделения так вот все, мы соединили. Далее я вяжу еще три рапорта. Вот ровно столько, сколько до разделения. Вот. Так, провязала я три рапорта. Еще раз, два, три, три уголка. Вот, теперь что я делаю? Теперь я буду сшивать для этого. Смотрите. И я, кстати, провязала, девчонки, первый второй ряд, как бы восьмого раппорта, чтобы соединить это все дело. И э, рабочая нить у меня закончилась вот здесь вот, в конце. Значит, что я делаю? Я складываю вот этими, вот видите, где э, вот это вот как бы рубец от лицевой петли вовнутрь. И подхватываю здесь, вот для этого нам нужен был этот набор петель. Подхватываю петелечку здесь и снимаю петлю со спицы и провязываю. То есть я одновременно буду закрывать петли и сшивать шапку. То есть здесь хорошо видно эти петли. Если бы набирали мы петли обычным способом, то здесь бы был уплотненный край что я еще сейчас сделаю я убираю одну нить чтобы еще тоньше у меня был край ну то есть еще меньше уплотнения еще можно убрать даже вот эти вот белые махеровые нити ну да ладно оставлю Смотрите, чтобы это было достаточно эластично, чтобы шапка была как бы функциональной. И вот таким вот образом я закрываю петли до самой макушки. Вот доходим мы до конца. Здесь вот последняя, предпоследняя, вернее, петля. И последняя у нас там, где был узелок, вот я вот так вот куда-то, сейчас подниму, протыкаю и провязываю как бы последние петли. Теперь я отрезаю ниточку и делаю вот здесь вот, можно даже с вот этой вот нитью, проливаю, теперь мне нужна игла затянуть вот эту вот дырку на макушке. Я здесь вот во все петли вот так вот как бы подхватываю Если не удалось тянуть, так как у меня зацепилась махеровая нить, то я подшиваю как бы еще. Ну, еще здесь завяжу узелок и обрежу ниточку. Еще мы сейчас обработаем вот эти вот наши открытые нити. Вот здесь, вот у нас, да, мы помним, мы ее тоже прадьбом, иглу. Так, и теперь что я делаю? Я просто вот эти последние как бы здесь, за целые как бы кромочные, хватаю последние с обеих сторон. раз и два и прям с узелком все и фиксирую далее увожу вот эту нить туда подальше в клуб это сейчас мы на изнанке находимся вот и только потом обрезаю то есть я зафиксировала ее здесь хорошо то есть потом можно с этой шапкой работать уже натягивать стягивать и она будет хорошо зафиксирована. То же самое я проделываю с другой стороной. И все. Основа как бы нашей шапки готова. Вот. Ой, забыла узел сделать еще раз. Можно ее украсить как угодно. Нужно не украшать, смотря для кого она предназначена. Если это мужская балаклава, понятное дело, ничего не надо. Женская тоже не надо. Для детского варианта ушки. Тем более, вот у нас кролика. Ухи будут как раз в тему. Вот вот моя шапка, девчонки такой вот вариант я считаю как мужской вариант очень-очень удачный и очень просто на самом деле вот свяжите своим мужчинам я думаю они будут оно как снуд служит и как как шапка ну а мы сейчас свяжем еще и так мои хороший и бонус бонус у нас ушка вот, одно я связала, и второе сейчас вам подробненько расскажу. Значит, как мы размещаем ушко, девчонки. У нас вот 4 рапорта есть, там, где вырез вот этот вот, и по краям, вот видите, они 4, раз, два, три, четыре. Вот этот ряд, который у нас сплошной, за него мы и Привязываем вот это вот ушка. Раз, два, три, четыре клина. Вот он, сплошной ряд. Вот, вот, вот. Я сюда кверху, отверху, вернее, начинаю. Я это буду делать крючком, чтобы было удобнее. Раз. За каждую петлю вот так вот. Два, три. 4 5 6 7 8 9 10 петелек я набрала вот эту ниточку я оставляю и переодеваю петли на спицы. Все, далее я вяжу лицевыми петлями точно так же, как я вязала шапку. Вот этот я ряд считаю как первый, сейчас второй ряд, я вяжу всего 10 рядов. Все кромочные у меня лицевыми и так далее я вяжу 10 рядов всего и так 10 рядов я провязала лицевыми петлями теперь в одиннадцатом ряду мы добавляем по краям две петли для этого первую петлю я снимаю делаю вот таким вот образом воздушную петлю и вяжу 8 средних петель и перед кромочной я еще одну петлю вот так вот добавляю. Теперь вижу 9 рядов лицевыми петлями. И в 21-м, в, э, в 11-м, если так вот, если этот считать первым, я снова делаю добавление. Таким образом, 5 раз, пока у меня не будет 20 петель. То есть одиннадцатом двадцать первом тридцать первом 41 и пятьдесят первом ряду я делаю вот эти добавления всего вяжу 60 рядов Итак, вот так вот выглядит наша заготовка 60 рядов пять раз я сделала добавление и сейчас мы делаем сокращение то есть последнее добавление у меня вот было в пятьдесят первом ряду и довязывала, довязала до 60, 60 рядов. Сейчас 61 ряд, в котором мы будем делать сокращение. После кромочной 2 вместе. и перед кромочной тоже две вместе такие сокращения мы делаем через три ряда теперь я вяжу три ряда и в четвертом делаю такое же сокращение и так далее так в общем я сделала три убавления девчонки вот не могу понять раз два три, и должно остаться, у меня 14 петель, но у меня осталось 15, не знаю каким образом, где-то то ли не закрыла, в общем не знаю, значит, после третьего сокращения нашего, что мы делаем, я вяжу центральные петли, все по три петли, смотрите, раз, два, три, раз, два, три, у вас должно быть 14 петель, раз, два, три, и раз два-три. А у меня 15. Поэтому я здесь провяжу раз, два, три, четыре. А у вас будет раз два-три. Это потому что вы петли не теряете, теряю только я. Так, и кромочная петля. Есть. Далее. В следующем ряду. 2 вместе. Кромочную я сняла. Далее. 2 вместе и 2 вместе, и последняя кромочная, и все 4 петли вместе. Вот и все ушко мы закончили. Теперь отрезаю ниточку. Заканчиваю здесь вот все всю вот эту свадьбу и внутрь ушка ну как у меня вот так, нет вот так вот ушка внутрь я продеваю вот эту вот ниточку и что хочу сказать в принципе то я ничего и все да еще осталось там одну ниточку нам Продеть. И все, девчонки. Вот такая вот шапулька у нас сегодня. Если вам было полезно видео, и вы что-то из него взяли, вы им попользовались, и у вас есть возможность отблагодарить меня за это видео, вы можете это сделать при помощи супер лайка под видео есть такая кнопочка супер лайк это благодарность мне за мои труды так еще вот эту ниточку я продену на изнанку вот также вы можете любим, отблагодарить любым другим способом очень простым без самый простой бесплатный способ это лайк комментарий и поделиться этим видео Понятное дело, что поделиться изделием, которые вы связали по этому мастер-классу. Я все изделия выставляю в своем Инстаграм, которые девочки мне присылают. Поэтому тоже жду ваших результатов. Вот такая детская шапочка. Ну и, и... что хочу сказать. Больше ничего. Вяжите, девчонки, пишите. Такой простой, удобный способ, вот, и при том универсальный. Хоть для детей, хоть для взрослых. Вот такая вот балаклава у меня получилась. Вполне себе применяемая для всех. К сожалению, не фотографировала я на себе, вот только на манекенах. Вот. Легко она управляемая, такая, то есть достаточно платочная вязка такая движущаяся, поэтому получается, что ну вот так вот, как бы очень легко ее манипулировать, скажем так, и на снудик снять, как капюшончик снудик, и одеть на голову, натянуть на нос и стянуть, точно так же стянуть с носа, ну вот в принципе это, девчонки, и все все, что я хотела, все сказала, все показала вот, на сегодня это все с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.